Здравствуйте, мои дорогие. Здравствуй, Танечка. Здравствуйте. Сегодня я хочу вам показать мою модель с прошлого курса, с пятого пятого курса, пятого потока был, да? С пятого потока модель Татьяны, за которой следили все мои подписчики за ее результатами, как она и у нее ее чудесные превращения происходили, и сейчас. Прошло, идет шестой месяц, как она закончила курс. И давайте спросим, как вообще у Тани все это происходит. Давайте сейчас... Вот, Таня сейчас вот такая. Я вам покажу, какая наша Танечка. Вот. И поближе подойдем, чтобы поговорить. И давайте я позадаю вопрос. Таня, ну скажи, дорогая, а как ты себя чувствуешь вообще после курса? Великолепно, все замечательно. Что у тебя произошло? Сколько ты сбросила? Я как загадывала, так у меня и получилось. Я в желаемом весе 65 килограмм, а сбросила я 10. Это сколько ты размеров сбросила? Я с 52-го, сейчас на 46-й. Замечательно. В 46-м размере, наверное, легче. Да, намного намного легче. И удобнее. И удобнее, конечно. А сейчас заметила, что летом и уже и не потеешь. Да. Да. вот это многие замечают, что когда переходит где-то 46-й размер на 44-й, на 46-й переходит, то человек понимает, что уже нет этого излишнего потоотделения. И нет одышки у тебя есть такие так, именно такие ощущения нет нет что, что вот это все прошло да все прошло да Ну угу, угу. скажи а как ты вообще ты планируешь этим заниматься дальше да продолжать все буду как как было дано все инструменты все инструменты да все применять и двигаться дальше а легко тебе применять да без моего волшебного пенделя, без группы. Ну, иногда хотелось бы поддержку и внимания в группе и каких-то откликов, может быть, даже. Но самостоятельно, спокойно можно работать. Это реально, да? Да. Конечно, это реально, потому что инструменты вы получили все, и алгоритм молодости, он встроен уже ваше подсознание, а также и от него уже не избавиться. Это уже смысл жизни, и даже не смысл жизни, а как стиль жизни. И он будет его вести человека. Поэтому ты ощущаешь, что без того, что ты регулярно делаешь, без этой системы, системы, у тебя уже нет таких ощущений легкости, энергичности, желания Я стараюсь жить. не отступать <с <с ни <с да. на шаг. Каждый день делаешь? Да, каждый, каждый день. день. Каждый да. день. Ты идешь по моему алгоритму, не да, отступая. Да, каждый день. И сейчас ты, я вижу, работаешь с лицом. Да. Я уже сделала сравнительные фото, когда ты пришла угу. на, именно на курс. И вот сейчас. Девочки, которые следующий поток, они, конечно, воодушевились, и просто у них было вау. Но у меня и есть еще на чем работать. Ну, это понятно, потому что лицо, это «Йога для лица», это программа «Йога для лица Сульбомиры», первый и второй, именно курс. С этими программами можно идти всю жизнь и не иметь никого. Никаких специалистов, они не нужны. Каждый раз будешь делать, переделывать свое лицо. Ну, так как я, я же меняю часто свое лицо. И это реально? Да. Ты поняла, что это реально? Да. Ну, да. И никто же тебе не нужен? Нет. Вообще никто не нужен. Ну, конечно, красоткой. Знаешь, когда ты пришла, ты была тетенькой. А вот сейчас я вижу молодую, интересную, такую, да, Я изменилась, да. Девушка, да. У тебя даже голос изменился, Ми так? У меня изменилось все. И, и в жизни поменялось, и я сама изменилась. Ну, а теперь еще по отношениям поработаем, да? И... Ну, я надеюсь, будет шикарный результат. Да, конечно. Все, что мы делаем в голове, все мы видим и здесь, здесь, и сейчас. Ты же уже поняла, как мы загадали, вернее, как ты загадала да свое тело, ты его получила. Да. Теперь ты идешь и конструируешь свое лицо. Да. Так? Да, так оно и есть. Она тебя радует. Да. А люди тебя ну... узнают? Ну да, пока узнают. Пока узнают. Пока Но да. Удивля... Но удивляюсь. Да, удивление есть. А спрашивают, каким кремом ты пользуешься? Ну, нет? Пока, пока нет. Но замечают сразу: ты так изменилась. Ну, здорово. Да. Здорово, конечно, Таня. Ну давай, я тебе хочу пожелать, чтобы через три через месяца мы с тобой проведем такую же беседу и выложим наши результаты. Также, чтобы люди посмотрели, какая ты будешь еще через три месяца, да? какое тебе будет лицо, какая фигура. И если ты захочешь, ты будешь менять фигуру, но ну, там уже от человека зависит это надо ему или нет. А лицом, по моему опыту, конечно же, женщины более активно начинают заниматься, и идут уже, тут нет ограничений, они идут, идут, идут. Но молодость она изнутри, да, Тань? Да. Молодость она изнутри. Именно это, я всегда фиксирую на этом внимание бесполезно менять лицо внешнее необходимо сначала изменить все внутри, поэтому я желаю тебе, чтобы изменения были у тебя еще более лучшие, более качественные, ну на твой вид, потому что я вот вижу, ты совсем другая, меня так радует, что ты такая жизнерадостная. Я тебя сегодня встретила, идешь ко мне на встречу, я думаю, боже мой, балатеченько стала девушка, идет такой легкая походка, довольная. Но это здорово, молодые мужчины оглядываются есть такой есть момент такой. это здорово это замечательно А значит у тебя внутри зажегся тот огонек который именно проявляет интерес к жизни именно этот огонек он и дает ощущение радости счастья поэтому через три месяца встретимся и подытожим что же у тебя дальше произойдет мы не останавливаемся так это двигаемся вперед что хочешь сказать девочкам? Пожелать. Девочки, дерзайте. Уделяйте себе много времени, себе, любимой. И хорошейте с каждым днем, становитесь краше и лучше. Ну, здорово. Спасибо, Таня. Ну, пока-пока. Всего доброго. До свидания. Я Ольга Мира и мои модели. Сейчас Танечка. До свидания.